И всем привет, с вами Макс Риск, игра Waves, топ-10 героев в игре Waves, А может даже больше. Ранее вашего города разрушилась война. Это Мишу подарочек. А ну посмотрим. Да. Подожди, подожди. Я помню, я видел подарок. Ну ладно. Больше ссылку в описании на прошлую серию. Там у нас было прикольнее, там про обнову данной игры сейчас собираем некоторые и расскажу все детально так значит смотрим нажимаем героя всего сколько героев вижу как-то не в курсе 1 3 4 5 6 7 8 2 10 персонажей то есть 115 персонажей ну я напишу тут 10 ну не знаю вообще как так вот сколько скоро хватит карточек чтобы этого убить э, вы чтобы он, он, был у нас именно 100 именно до да, 10 жетонов чтобы был скот также есть мостодонт похоже как этот скот почти прям копия в общем скажите что это значит такой фиолетовый как по мне это у нас уровни то есть на видим редкость уровни уровне это не нужно нажимать. Это по уровню силы. Там прокачки. Время открытия. Ну это такое. Вот, вот редкость редкости всегда убираю. Тем самым вижу, что самые редкие. Это если вот у вот вас так будет. Приказы. этого ваши. Так, значит самое легендарное Это золотые. Это обычный как это обычно. Это мифические. Это мифические. Даже новый появился. Малыш Космос тоже записывает данную по этой теме. Можешь посмотреть. Да, офигенный малыш, но ну, посмотрим. Не про прорвяные наступления. Первый уровень навык таланта. После обычно так есть здесь просто шансы увеличить атаку войск на 6 на 2 секунды. Офигенно вообще. Так, ну тоже прикольно. Это уже легендарный персонаж. Также этот, этот и этот. Блин, а он, он тоже мощнее, чем я думал. хуй ой все все я понял. Да, да, да, ты что качок. Ага. Дальше этот Так бьет бьет. бьет Механик включает себя. Он такой на ро робот. Также у него тут есть. В общем, кто самый сильный, давайте расскажу. На моем месте тут у нас есть мой кто не видит. Кто не не знает. Тут видим обычный персонаж. Сколько? 1100 правильно. Сколько тоже 1496 1465. Вообще мало прям вообще такой себе чувачок стандартненький так 3200 3100 то есть она не прокачана на талант прокачан таланты будет классно так вот а -та, окей, чё, так окей все нормально по-моему не увеличилось опа она 2500 ну видите 3200 было а потом 3500 нажимаете прокачивать может даже его обогнать. Только он, конечно, уху, ку куку, жесткий. для топ-15, да. Знаем, что это последнее место. Занимает топ-15, топ-14. Итак, топ-13 занимает, на моем мнением не в курсе, что-то как-то. Так, получение урона после искусственного снижения его так и вражеской. Так, вот а ты что Навыки. друзья, у него покрепче навыки, чем я думал. В общем, атака гончиков личится так огончиков. Давайте так, скажи, топ-3 топ может быть. Так, малыш, наверно, топ-1 занимает, как я понял. После. Оби... После обычной и есть здесь просто шансов шансы после использования навыка есть и 20 процентов шканства с ним 20 дней здоровья и вылечить это 8 на 2 секунды это тоже неплохо малыш вообще наверное четкий сильный бесконечная мощь блин но наверное мощный или этот мощный а ну пора верим. у меня кстати еще 4 навыка этого чувака у всех 4 навыка что не понятно но ну, все вообще не крутые но самого крутое по моему чувачок да, он реально крутой по статистике, вижу 10%, процентов 20%, 10%. Он топ-1 занимает. Потом, наверное, очки идут дальше. Напиши комментарий к своему мнению, что я сбился с пути 5200. Это ты тоже 5200. А, на ну, уши, солега. Так. Вполне на 50. Это тоже прикольный чучок может быть, ты даже на третьем месте занимаешься, третье место. Ты, наверное, второе место, ты, наверное, первое, нет, думаю вообще-то четвертое. Самый сильнейший, по-моему, этот. Как думаете, напишите, чтобы я тоже знал, кто вообще там делает это все дело. Как-то у всех таланта по три, как я понимаю, да? Навыков по четыре. Но тут же самое прикольное. Если Васька включает бойцов не меньше 3 различных типов, то получается урон навыков уменьшается на 9%. А, на... Ну, сим урон от навыков увеличится на 6%. Такой сим, да, если честно. Себ... Минус кому-то, и а себе плюс 10. Ну, самый, наверное, милый, а то маленький, как мы знаем. В общем, то и, наверное, прикольный самый. Потом идешь ты, потом... не может будем храму, ты вместе занимаешь. Кто эти тебя знает? Так что это у нас... Вешеные обезьяны. Вешеные. здоровье защиты. Тоже хорошие. Очень хорошие. у меня такие персонажи. На... Так за 2 секунды вообще язычно. Может, у меня стримится по этой игре, и Джибай Напишите на тарах, мне сделать стрим или нет. Знаешь, что мне тут не хватает? Вот. Забыл про это. Ну, ладно. 10 секунд. Да, знаете, как на новичкам еще прокачиваться, прокачивается, а потом уже буду и как тяжело. Так, собираем детальки некоторые. Да, говоря, построим лаватор Да, где-то его вот здесь построим. Ну, хоть здесь. Я понял, что у нас была очень мощная сила, можно кому-то присоединиться и построить мощь. Так, прокачиваем на. Да, вроде, держите, типа, прокачал. Нет, 5 секунд нужно еще. В общем, друзья, хотите, чтобы я сделал стрим, то лайков, диском канал, и вы никогда ничего не пропустите. Так, перейти, улучшить. На 5 минут. у Я 7000 урона. Ха! Так, давай я тебя вкачну. Потом уж пойдем побоюем, почему бы нет. Вообще можно столько ролику записывать, что капец Но есть время, то запущу. на она прикольная. Кружка. Так, вот только нам нужно расширить, как я понимаю. Разведка. Так, давайте хоть убить кого-то. Зачем уран? Убивать персонаж нужно. Деревья, кстати, пропадают за них. Зачем вы эти деревья? Так мне интересно. Ну, не